Гамма-лучи, открытые французским физиком Полем Вилларом в 1900 году В 21 веке используются очень широко В астрономии, медицине и даже пищевой промышленности Например, для увеличения срока хранения консервированных продуктов А еще изучая свойства этих лучей Можно приблизиться к созданию сверхмощных квантовых компьютеров Которые во много раз превзойдут существующие сегодня вычислительные машины Это нам возможность даст не только быстрый учет но обычно это в компьютерах считается последовательной операция за операцией. А вот если квантовый компьютер, это будут некие параллельные вычисления. Конечно, это довольно большая задача. Многие фирмы работают над этим естественно, каждый пытается внести некоторую долю. Свою лепту пытаются внести и исследователи Казанского федерального университета. Совместно с коллегами из Техаса и Института прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде они научились управлять высокочастотным гамма-излучением с помощью ультразвука. По сути, это позволило делать материал, в данном случае железа, прозрачным для гамма-лучей, когда это необходимо. Результаты опыта ученых представлены в журнале Physical Review Letters. Редакция отметила их исследование как наиболее значимое. По словам автора экспериментов эффект может оказаться полезным для управления генерируемым излучением на современных источниках, а также создания квантовых вычислительных устройств, ведь подобные эксперименты можно будет проводить с любыми электромагнитными волнами. Камиль Гимаздинов, Фарид Универ Универньюз.